Yeah. Пушкин. сколько с тех царских фор навигаций прошло? А фамилия. До гуди. А вот теперь, к примеру, скажем, я кандидов. И все. А что такое кандидов? Чего такое кандидов? И зачем ему вообще фамилия дана? Неизвестно. Черт Черта! До того берега еле дойдет. А тебе, Тошка, небось, охота, чтобы твоя фамилия на весь край звякла. А? Охота. Вдруг, прыви на низ, пускай знает, что есть на свете такой кандидов Антон. дали хват, да? Mm -hmm. Нам бы такого, в команду, в ворот. Ничего смешного на горизонте не наблюдаю. Здрасте, свежего хлебца, не хотите? Доктор. Дяденька. Что, тетенька? А на этом можно и поморю? Можно и помрят. А, и по океану? И по океану. А вы кто будете? Водолив? Нет, не водолив. А, вы завхоз? И даже не завхоз. А, знаю. Вы повар. Почему повар? Я инженер. Вы у них самый главный? Не самый, но главный. Возьмите вы меня с собой, а? Мне учиться охота. Я на все пароходы просилась, а меня не берут. Самым главным не приходилось разговаривать. С удовольствием вы, но место знаете, нет. А это что у вас? <связь> да это так. Барометр календаре прочитала. Значит, ну, же действует? Действует, а, только да как, когда дождик так, правильно показывает, а как солнце, все равно дождик показывает. <связывая> <связывая> Простите, нам пора ехать. А ты сам-то кто? У девчат в вартели, тамада. Антон Кандидов. Но ну, а в футбол-то ты стучишь? Нет, не приходилось. Дура ты, да из тебя ж мировой вратарь вышел. Мировой? Слушай, мы бы тебя на завод мою бригаду устроили. Команда у нас классная. Весне бы за сборную стоял. И едем? Ну как, поедемте, а? Новое явление мирового футбола. В лаптях. Господи, Господи, не уйду. Да хотя бы не туреть. Не гулять. А я тебе на всякий случай отресочек оставлю. Дяденьки, возьмите вы меня с собой, а, у вас место есть, а я вам картошку буду варить в мундире и по-особенному, полы буду мыть, а, дяденьки. Аксон, собавишка, дедов! А мы тогда Ой. вас приглашаем с собой в Москву, а ваши вещички, проходите. Учиться! Ребятки, чего строить придется. Ну как? Очень Одно даже. слово. Волнуюсь. Кто это так, а? Что это, а? Только держите себя в руках. Сейчас я вас познакомлю. А, это твой механический человек. Он уже говорить научился. Рыцарь и командор, гроссмейстер Боргелан. Системы инженера Карасика. Механический мужчина и электрический коммертинер. Тут вам и радио и фотоэлементы. И при всем том средневековый феодализм. Внимание. Сторожить. Уходя, нет, нет, нет, нет. Отвечает по телефону? Никого нет дома. Ну и домовой. Ты гляди, кнопкой не ошибись. А то как разозлится, как хватит. А у меня штаны новые. Совершенно здорово. Вот если бы он за тебя еще рабочие чертежи вовремя сдавал. Чертежи, Настя завтра сдает. А это.. Для души. Каждому свое. Ведь вы меня в футбол играть не берете. Ох, и сыграл бы я вам, ребят. Ты мне про футбол не вспоминай. А ротаря у нас настоящего нет. Проиграем первенство, просвистим игрушку. Ой, кто идет. Думка, О -о -о! Ну, а со мной эта самая Петрушка получилась. Вот привел, заблудился с продуктами. Это ваша дочь будет? Так а. А мне ваша командочка знакомая. Я вас сразу узнал. Вы справа стоите? Так, точно. А вы в центру играете. А, да? А вы? А, я к этому делу вполне привержен. Там болею. Футбол. Явление отважное. Честь имею. Так все подарки разбираются. Давай еще! Есть. Ничего. Но где-то школа. Школы не чувствую. В хорошие руки у вас может получится. Гандит! Антонов, пойдемте с нами тут поблизости. Так работать надо. Ну, пойдемте, девушки, чайку. Лимонад. Внимание, внимание! Только что закончился матч Гидраер-Магнетум. Выиграла опять команда Гидраер. Антон Кандидов не пропустил ни одного мяча. Андрио, можно? Он грустит. Пуш, Пуш, он отрубит. Пуш, он отрубит. Пуш, он отрубит. Пуш, Настя! А а вот. вот Петрушка такая, и моя фамилия в ход пошла. До свидания, моя Где у нас? Сейчас тысячи чер. Вода. Тишина. Что вы там делаете? А? Хорошо, Хорошо. А вам со мной, хорошо? Нет. Нет? У меня с вами тоже плохо. Хорошо. Хорошо нет. Вы обидитесь? Нет. Нет, вы обидитесь. Да нет, Ладно, я уж... На дубу три ветки. На каждой ветке по три яблока. Сколько всего? Девять. Ну да, девять. Да разве на дубу яблоки растут? Ай-ай-ай. Хороший. Да. Сейчас. Ага. На. Рука. Голоски перу можно рукава. В чем остановились? Анатолий я вас давно хотела спросить. А разве в учебнике этого нет? В арифметике про это нет. Слушаю, кто? Настя, здравствуй, Настенька. Что? Ну, ну, я сейчас приду к вам. Да-да. Ты извини, меня в лабораторию вызывает. А ты подожди тут, если хочешь. Вот, и остались мы с тобой одни. Разве ему интересно со мной? я красивая. Зато не ученая. Вчера умножение с делением спутала. Кому я нужна такая? Никого нет дома. Сама знаю, дура. Спокойной ночи. А почему вы сегодня такой грустный и грустный? Совсем я и грустный, и грустный. А вот я его сейчас развеселю внимание. Делаю раз, два, три. Совсем как я. Факт я. Вот сюрприз нашим будет. Анатолий Васильевич. Канал протекает, и в динами грязь. Виноват Антон. Антон? Стал знаменитостью, за работой совсем не следит. О! О! Глядите! Вон куда глядеть надо! Вытирать надо как следует! Вытирать надо... Как следует. А вот... А вот вы... А вот мой портрет. Во. Есть люди, которые в своем коллективе... Ну ладно, уме... ладно. Без митинга обойдемся. За такую, знаешь, работу два счета можно выкатиться арбузом. Арбузами попекаешь, да? Клешем вас. Не навязывайтесь. Играйте сами. На поле встретимся. Чего это мы с ним, ребятки, неладно? Кажется, ерунду на пароле. Это я оставляю нашим, то есть вашим. Ну, ты так ничего не скажешь? Хорошего ничего не скажешь. Он прощай. Заходи. Уходя кози. Привет, привет, привет, привет, привет. По-моему, перегиб. По-моему, Коля, перегиб. Он хоть и гад. Накая да, ничего. Гад, но ничего. Ладно, Настя. Значит, ты все-таки любишь его. Хорошо? Я знаю, как вернуть его. Пожалуйста, я верну тебе твоего арбузника. Папа, ну пока ну, напили мы Антону пять. А дальше? А дальше? Пометили, дядя, мои без вас игрочки, что надо. Ну, а дальше-то что? А дальше? А не хочется ли вам Тоша обратно со старыми друзьями на чашку чая? Одно. Я им скажу так. Нет. Я им скажу так. Товарищи! Чтобы вернуть Антона, надо победить его. Ну, как? здорово. А! Есть вам, братцы. Мальчики, мы вернем его. Обязательно вернем. Товарищи, тренируйте меня. Я чувствую, что я забью ему гол, товарищи. Тренируйте меня сейчас же. Грубо. Грубо, товарищи. Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. Расцениваю ваше ржание как хамство. На буду играть! Внимание, внимание! До начала матча на кубок Межсоюзной Спартакиады между командами Гидроэр и Торпедо осталось осталось 15 минут. 15 минут до начала матча. Сегодня Антон Кандидов, известный москвичам, как непобедимый, как сухой вратарь Москвы, не пропустивший ворота до сих пор ни одного мяча, сегодня он впервые защищает. Ворота Торпедо от своей бывшей команды Гидроэр. Ну вот, ты в нашей команде. Что происходит, Карасик? Где наши? Сам не понимаю. Они вчера ушли на глиссере, но еще ночью должны были вернуться. Кто им позволил? У них же мало горючего. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас команды выйдут на поле. Центр нападения Гидроэр играет, как всегда, всем известный капитан Товарищ Бухвостов. Настя, милый, что ж будет? Нет наших. Пропали мы, Настя. Настя, мне нужно сказать тебе два слова. Нам с тобой не о чем говорить. Внимание! Внимание! До начала матча осталось пять минут. Пять минут до начала матча. Через пять минут команды двинутся в бой. Все, все погибло, Настя. Все готово к началу. Команды сейчас, по-видимому, обсуждают тактику предстоящей игры. Они обмениваются, очевидно, последними указаниями. Подножка раз. Подсечка, два. О. В крайнем случае возьмем коробочку вместе с. Он не согласится? а я к нему игрока с разбегу притисну. Это ты знать ничего не уйдешь. Вот появляется реферий. Судья матча, Управитель игры, блюститель закона и порядка. Арш! Настя, я пойду. Я должен. Это же честь нашей команды. Я оттяну время. И, может быть, они все-таки как-нибудь успеют. Команда Торпедов со своим капитаном Светочкиным и новым вратарем Антоном Кандидовым. Появляется команда Гитроэ. Стайте, стать, за ним! Я же вратарь, за мной команда идет. Впереди бодро выступает. Молодой спортсмен, инженер Тараси. За ним. Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. В чем дело? Что за шутки? Я вся команда? Вы не волнуйтесь, я их новый вратарь, а команда... команда сейчас будет. Я засчитываю вашей команде поражение. Здесь? Здравствуйте, я ваша тетя. Ты что, играть думаешь? С неба свалился. Вы с неба свалились, я вышел вовремя, откуда полагается. Всю команду спас. Одним словом, поздно я в суде как вратарь, заявлен. Вратарь? Ты же мазло. Что значит мазло? Ты дыра. Что значит дыра? Выше под стол пешком ходили, я уже за сборную пищевиков сборную? играл. Урную? Да, за третью с ним стоял. Внимание! Включаю специальную трансляцию матча. В гол становится молодой спортсмен Карасик. Стадион замер. Все в ожидании начала игры. На досках пока пусто. В голову спокойно стоит Кандидов. Игра начата. гидроер начал. Передал на левый край. Левый край идет с мячом. Передает центру бухвоству, Тот стремительно идет на ворота. Последнюю секунду перед ударом Кандидов блестящим броском вынимает у него мяч и передает центр. Опять атака на ворота торпеда и опять то же самое Кандидо в последнюю же секунду вырывает мяч из ног центра нападения бухвостова мяч на центре по атаку теперь идет торпедо перешло на половину противника двигается вперед цветочник ведет мяч цветочник за свечом бьет но мяч перехватывает защитник и выдает его на правый край игра главным образом идет на центре обе команды мало используют края ряд передач головами в центре и опять атака Гидроэра. В последнюю секунду мяч переходит на его половину, и защитник играет на Карасика. Карасик отбивает мяч в центр. Опять мяч на центре, опять торпеда идет вперед. Атака на ворота Гидроэра, но мяч перехватывает Карасик, и из игроков отбивает его в центр. Драэр идет к боротам Блестящим броском один за другим Кандидова криваит три мяча, точно направленные в углу. Пробить этого вратаря очень трудно. Игра принимает резкий характер. Оба вратаря спокойны. Как я уже сказал, игра главного образом сосредоточена в центре поля. Трудно в этом условии пробиться к воротам. Кандидов спокойно стоит, почти наблюдая за игрой. То же самое и вратарь Гедромера Карасик. Не чувствует напряженности момента и мало обращает внимания на игру. Это может стоить ему голя при его недостаточной опытности. Центр нападения Светочкин это заметил и бьет по воротам. И в очень неожиданном положении, но Карасик ухитрился защитить свои ворота. Мяч отбит. И уже удар под штангу торпеда. И опять мяч в руках Кандидова. Опять атака на ворота торпеда. Грубость. Штрафной удар. Гидроэр бьет штрафной удар. И мяч опять прекрасно защищается Кандидовым, Переброшен к воротам Гидроэра. И уже штрафной удар на ворота Гидроэра. Светочкин бьет штрафной удар. Гидроэр образует стенку. Закрывает ворота от удара. Удар сделан и отбит в поле. Мяч перешел на половину Гидроэра, Цветочкин прорвался и стремительно идет на ворота. Он приближается к воротам, преследуясь своими и чужими игроками, но его догнать не могут. Он ушел далеко, бьет по воротам, Карасик падает в один угол, но мяч тихо проходит в другой. Ол! Счет игры 1-0 в пользу торпеды. Карасик должен был взять этот мяч, он поторопился упасть. Игра начата, и Гидроэр опять бросается в атаку, опять идет на ворота торпеда, защищаемый Кандидовым. Пять, Кандиду спасает свои ворота. Очевидно, Гидроэру не удастся сквитать счет, так как ворота стоит их бывший вратарь, непобедимый и непроходимый Кандидов. Мяч попадает в штангу, танк Голомаев. Первый тайм окончен со счетом 1-0 в пользу торпеда. Игроки уходят с поля. Перерыв игры на 10 минут. Сколько? Один-ноль. Кому? Нам. Эх ты! Ты рад и ты, ты раз. Какой мяч пропустил? Мазила. Снимай перчатки. Станешь в полузащиту. Ну, мазло. Я не могу, Настя. Я действительно не умею играть. Я дыра, да, Настя. Да, ты дыра. Я мазло. Да, ты мазло. Ну, я и не буду играть. Нет, будешь. Нет, не буду. Нет, будешь. Не буду. Ты молодчина. Я тебя обожаю, Карасик. Ты будешь, ты будешь играть для меня. Для тебя буду. Разве это игра? Это мертвый час. Где у вас темп? Где на Разве вы футболисты? Вы кислая капуста, вы лапша, вы просто кваша. Вам плевать на честь коллектива. Стыдно, позор. Все на вас смотрят. А вы? Мальчики, милые, я вас всех очень люблю. Ну только забейте ему. Ну что вам стоит? Мальчики. Эй, братаник. Готовься к бою, Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобой Молоса а подраничная идет, чтобы тело и душа были молоды Были молоды, были молоды Ты не бойся ни жары и ни холода Заходяйся, как сталь Физкультура, Физкультура ура, ура, ура Пусть радов, когда настанет Иди, иди, поспевай, Девый край, Девый край, ну ка день солнце, горче брызги, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай шагай. Торпета идет вперед. Центр-форвард-светочкин проходит к воротам, но его блокирует, и мяч уходит к вратарю. Он отбивает его в центр, где центровая тройка гидроэра продвигается вперед. Подача а верховая, на край, опять мяч у центровой тройки гидроэра. У хвост у резкий человек и продвигается вперед. Непосредственно близост от ворот происходит схватка. Удар через голову с падением, но кондидов берет мяч и отбивает его в поле. Опять на его ворота идет атака. Передача налево, и мяч отходит в боковой черте, где карасик выводит его из игры. Торпеды выбрасывают мяч из-за черты. Все закрыты, полузащитник не знает, куда бросить, и выбрасывает мяч в руки Кандидову. Кандидов убивает мяч в поле. Направо полузащитника, тот идет с мячом, выдает его центру полузащиты эту центровую тройку. Торпеда идет в атаку левым краем. Левый край идет вперед, выдает левую полусреднему, тот идет на ворота. Ног закрыт, и мяч перехватил вратарь. Игра быстро перебрасывается одной стороны на другую. Обе команды стремятся добиться полного успеха. Прекрасный бросок Кандидова. Мяч на земле в его руках, у него выбивает, он опять вперед. Схватка кончается в его пользу, и мяч отбивается на поле. Опять схватку ворот торпеды. Мяч в ногах у Карасика. Он пытается его бросить в ворота, но Кандида вынимает мяч и отбивает его в поле. Там опять полузащита Гидроэра, перехватывает его, удар поворотом, защитник отбивает мяч за свою лицевую черту. Угловой удар на торпедо, угловой удар, угловой удар сделан. Бухвост угловой бьет поворотом, кандидор выходит из ворот и выбрасывает мяч в ноги своему игроку. Цветочкин идет с мячом, преследуемый карасиком. Он ведет мяч, пытается ввести остановив его, мяч убивается него из ног карасиком и подает его своему партнеру. Опять Гидровер перешел на половину. Тарпеда Раски идет с мячом, передает его крайнему полузащитнику. Тот играет головой. Передает своему партнеру несколько передач. В результате мяч оказывается между тремя гидроэровцами против одного торпедовца. Ряд прекрасных передач в треугольнике. Он ничего не может сделать и следует сильный удар по воротам Кандидова. Мяч опять нельзя. Очевидно, не удастся гидроэру сегодня пробить ворота торпедов, где стоит их бывший вратарь, могучий Антон Кандидов. Карасик прорвался. Он идет на ворота торпедов. Почти никого впереди нет. Кандидов с напряжением ждет удар поворота. Карасик продолжает идти, проходит последнего защитника. Ему встречу выходит Кандидов. Столкновение между Кандидовым, Карасиком и Цветочкиным. Исток Карасик лежит из сознания. Угра остановлена. Что за петрушка? -то? Как это случилось? Убил скотину. Я? Карасика? Да ты с ума сошел! Чтобы я, Карасика! Карасика уносит Одиннадцатиметровый удар на ворота торпеды Игроки становятся на свои места Это самое тяжелое наказание Судья отсчитывает одиннадцать метров Наспокойно, спокойно. Миленький мой, бедненький мой. Верский приемчик. Как еще ребра остались целые? <смех> Настя, это ты на меня наплакала? Нет, Карасик. Это, верно, дождик был. Дождик? Ты ведь... Он же нам испортит всю игру, а? Нет, это не был дождик. Значит, это ты? Ага. Настенька, дождик! Устяги дождик! впервые видит мяч в забитые ворота защищаемые кандидору до сих пор он считался сухим вратарем носившим кличку вечный ноль счет игры 1 1 мяч подается на центр торпедо начинает с центра опять атака на его ворота удар по штангу он ловит на него идет нападение Игра остановлена. Уйдите с поля. Что? Уйдите с поля. Обегревай, имедленно уйдите с поля. Судья удаляет кандидова с поля за грубость. Показал на испытаниях блестящие результаты, переходящее знамя водникам вручить первой экспериментальной конструкторской бригаде завода «Кидраер» и выразить благодарность бригадиру, товарищу Костову и конструкторам Анастасии Бальяжной и инженеру Карасику. Переходящий в межсоюзный кубок футбольной команде Свобода Ядраев. Тоша, это у нас на банкете угощает. Тошка, Атошка. Ну чего? Да ты не серчай. Портрета твой у Насти. Чего? У Насти на стенке висит. Да ты врешь. Ей богу. Нет, честное слово. Ну провалиться мне на этом месте, честное слово. Груша. Ой, Груша, врешь. Вот дурной. Да, Настя, в тебя воду. И ребята, ведь Что? когда ты тогда ушел, Чего было? Все арбузы поели, Настя заплакала, ребята забегали. Настя плачет, ребята бегают, ребята бегают, Настя плачет. Чего было? Антон, как прыгнет, как заскакал. Я, говорит, сейчас приду, я, говорит, уже иду. Я, говорит, если Настя, если, говорит, мой портрет, если заплакала, я, говорит, их тоже люблю <звучит> Ну вот, а каратика уже лопает Ведь условились, что до прихода Антона не хватать за Пусть сейчас же? <звучит> <звучит> Эй, Битон! Антон! Антон! Товарищи, я, наверное, в него корфи попал. Антон! Антон! Антон! тебе чайку попить? Антон! а, Антон! Антон! Антон! Антон! Антон! Ну что же делать, а? Ну что же делать, мальчик? Это, это я ему. Ну, я верну его. Я заставлю его прийти. Я не могу так один. Без тебя, без наших. Нас. Нас. Нас. Нас. ты Нас. Нас. Нас. Нас. Давай. Ну, давай, давай, давай. Иди ты к делу! Ну, как мне тебе объяснить, чтобы ты ушел? С тобой вместе. Дурак ты мой железный. А... Ой. Ой. Карасик. Я больше не карасик. Я уходя, гасите свет. Ну да, конечно, теперь смешно. Анатолий Осиквич, ну что? Так ничего. Так, Настя, какая! Настя? При чем тут Настя? Какая Настя? Это, это даже смешно! Ха -ха -ха. Груша, Чего? вы могли бы мне серьезно сказать, ну, допустим, милый Толя? Миленький Толечка. И, и вам при этом не очень смешно? Ну какой тут смех? Груша, ой, груша, снимите мне эти консервы, я, я хочу вас расцеловать Толечка! Внимание! Внимание! Начинается второй тайм международного матча, сборная СССР, черные буйволы. Первый тайм прошел очень напряженно и окончился со счетом 0-0. Attention! Тут сито ва комманси ле сегон тайм де ле Ренконтре Интернациональ entre УССР и ле Торонуэр. Результат ду премьер тайм, 0-0. Now we begin the second halftime of the international match between USSR and the Black Oxen. The results of the first halftime? Zero, zero. Молодой вратарь республики. Антон Кандидов, впервые выступающий в международном матче, блестяще защищает ворота СССР. в Кандидов. Антони Кандидов. случайность! За две минуты до конца игры один из защиты сборной нечаянно коснулся мяча рукой. Назначается 11-метровый штрафной удар на ворота сборной. Эвенуан трагик. Лекуда манда ла дефанс де Люрс. Куталикип. 11 метров дамаунд. Первый. А блокировка. А левый? Баркеров. Ответ. Блокеров. Блокиров. Оборот. А Антон, собака. Вот. Граждане. Больше ничего не будет. Это конец.